Это лишь пол беды, что это до скончания лет, Расстаршись той, с кем слиты испокон веков, С другой вместе никогда не быть, И огонькам чужого счастья майков Согреть, не не светить. Они как странники, чья цель сам путь. Они как первое дыхание зимы, как те, кто вместо жизни ищет жизни суть. Они Опустив глаза Те, кто сменил мечты на суету Порой они еще глядят с тоской назад Порой находят, но опять не ту, В кольца астероидов заключены Жара, дожди, снега, и нет одной весны Чтобы проснуться, заново начать Они, как странники, лечатся Вдвоем. Саш, не вижу тебя. Очень много людей. Ты поешь? Привет. Можно маской? Да, пожалуйста. Спасибо. Я его еще не включил. Прости. намеченной цели И мне все равно От тебя ли к тебе уже ждали, но успокоившись, Забывали, Ты знаешь, я приду, как приходит война. Будь Мы утром с порога шагнем в неизвестность, Но даже там мы останемся вместе. сегодня вы еще её слышите Так, и сейчас будет совсем новая песня, вообще ни разу не играл вживую Чуть-чуть расскажу историю на последнем сотворчестве, на котором я был 21 января здесь, на втором этаже Она вообще было совершенно потрясающим, лучше вообще за всю вот, недолгую историю, что я сюда хожу было много потрясающих совершенно авторов-исполнителей в том числе новых для меня но больше всего меня поразила одна девушка которая пела такие очень близкие мне песни такие антивоенные, пацифистские это было задолго до всего того, что сейчас происходит но вот я пришел домой буквально очень быстро, за неделю ну да, для меня это быстро, потому что я обычно песни пишу по несколько лет вот буквально за неделю написал новую песню вот, и Уля Согласилась ее со мной записать И сейчас, наверное, попробует вместе со мной ее спеть Честно предупрежу, мы ни разу не репетировали Поэтому не судите строго Вот, Уля Мизюк